Самое первое мероприятие по экономии воды в быту – это исследовать всю сантехнику и технику на предмет утечек. Простое капание из крана может привести к потерям до 24 литров в день или 720 литров воды в месяц. Чтобы узнать, нет ли протечки, достаточно засечь показания счетчика. При закрытых кранах они должны оставаться неизменными. Наибольший расход воды на кухне происходит при мытье посуды. Варианты экономии воды при этом будут зависеть от особенностей конкретного хозяйства, величины семьи, бытовых привычек и финансовых возможностей. Так, если семья большая и количество посуды, которую необходимо мыть ежедневно, тоже большое, имеет смысл задуматься о покупке посудомоечной машины. Если посудомоечную машину использовать на полную загрузку, например, собирая грязную посуду в течение дня и запустив мойку посуды, один раз в сутки, то расход воды при мытье посуды существенно снизится. По некоторым подсчетам экономия составит до 70%. Выбирая посудомоечную машину, не забудьте поинтересоваться не только классом потребления электроэнергии, но и потреблением воды. В современных моделях затраты воды на один цикл составляют от 10 до 17 литров. Главным потребителем воды в санузле является вовсе не смесители, а сливной бачок унитаза. Он потребляет до 30% всей воды в квартире. Мало кто задумывается, но некоторые модели унитазов, в основном это устаревшие модели, потребляют 10-13 литров воды на слив. Это зависит и от рабочего объема самого бачка и от особенностей сливной системы. У современных же экономных моделей обычно есть две кнопки. Одна для экономного слива литра, вторая для концентрированного. Стоит ли говорить, что экономия воды при этом колоссальная? несколько советов по экономии воды в частном доме. Используйте для полива и технических нужд собранную дождевую воду и конденсат из кондиционера. Занимайтесь поливом в вечернее время, так влага меньше испаряется. Выбирайте засухоустойчивые сорта овощей и растений. Учитывайте необходимость ядрозонирования при посадке. Наиболее нуждающиеся в поливе растения разместите ближе к источнику влаги. Используйте современные достижения садоводства и огородничества. Установите систему капельного полива, она наиболее экономная. Не используйте для мойки авто проточную воду. Экономия воды при стирке. Наиболее экономный режим потребления воды и электроэнергии в стиральной машине происходит при полной загрузке. Меньше всего потребление воды в режимах экономный их хлопок. Деликатная стирка, предварительная стирка и дополнительное полоскание – самые водопотребляемые режимы. Не превышайте рекомендуемые нормы средств для стирки. Иногда, чтобы сэкономить воду, достаточно приучить свою семью к следующим нехитрым правилам. Вода – бесценный ресурс, а не игрушка. Не поощряйте длительные игры детей в ванной или возле дома с обливаниями. Разъясните и покажите всем домочадцам, где находится вентиль, перекрывающий общую подачу воды в дом или квартиру. В случае непредвиденных ситуаций, аварий, утечек или поломок, они тоже сумеют минимизировать потери воды. Проведите инструктаж со всеми членами семьи на предмет порядка действия в случае, если прорвало трубы случилась авария, сломалась бытовая техника. Больше актуальной информации по этой теме можете узнать в нашей статье, ссылка на которую находится в описании к видео. Если ролик полезный и интересный, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.